Не так давно президент Украины Владимир Зеленский потребовал от своих министров новой перемоги проработать вопрос о возможности переименования России в Московию, Российскую Федерацию называть Московская Федерация вместо слова «русский» всегда употребляет слово «московский». Разумеется, это не могло не вызвать бурных обсуждений как в российском обществе, так и в украинском. Казалось бы, это просто лишнее подтверждение шутовской судьи Зеленского – но на самом деле корни этого вопроса и ответов на него лежат в глубине нашей общей истории и историографии. В нашей науке до сих пор нет общепринятого имени для русского государства в первые века его существования. Можно встретить самые разные названия. Древняя Русь, Государство Русь, Просто Русь, Древнерусское государство, Русское государство, Русские земли и, наконец, Киевская Русь. История последнего термина и вовсе похожа на сериал длиною в несколько веков. В исторических источниках, летописях, законодательных актах, деловых бумагах, фольклоре понятие «киевской Руси» не встречается. К примеру, договор князя Олега с Византией – это один из самых ранних письменных источников – начинается со слов «Мы от рода русского послы и купцы». «От Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья, и от всех людей русской земли». А «Повесть временных лет» летописец Нестор начинает такими словами. «Вот повестью минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить, и как возникла русская земля». Так когда же появилось понятие «Киевской Руси» и почему сильнее других именно оно закрепилось как в научной среде, так и в представлениях обывателя?» Термин этот возник в первой половине XIX века. Историки, как украинофилы, так и государственники, употребляли понятие «Киевская Русь» в узком географическом смысле, понимая под ним территорию, собственно, Киевского княжества. По сути, имелся в виду административный субъект, такой же, как Черниговская Русь, Новгородская Русь, Владимирская Русь, Московская Русь. С начала XX века у термина появилось новое значение – хронологическое Словами «Киевская Русь» обозначалась не территория, а период начальной, домонгольской истории, когда Киев был столицей государства. В советскую эпоху понятие «Киевская Русь» утвердилось как официальное именование единого восточнославянского государства со столицей в Киеве. Окончательное гражданство термину оформил академик Борис Греков в своих трудах «Киевская Русь» 1939 года и «Культура Киевской Руси» 1944 года. При этом сам Греков уточнял, что под «Киевской Русью» имеет в виду не Украину, а империю Рюриковичей. Тем не менее, понятие «Киевская Русь» со второй половины 30-х годов XX -го века прочно закрепилось в учебниках по истории именно в государственном политическом смысле. И только сейчас термин начали признавать устаревшим и постепенно убирать из употребления в русскоязычной научной среде. Хотя неопределенность в области терминологии сохраняется. В сущности, как совершенно справедливо заметил академик Борис Рыбаков, это понятие является выдумкой кабинетных ученых. Более того, выдумкой несправедливой и опасной. Ведь на самом деле терминология не только играет важную роль выработки и реализации политического курса, но и неуловимо расставляет акценты в системе общественных представлений. Казалось бы, в таком виде термин должен быть в почете у историков украинских, поскольку выглядит особенно сегодня как реверанс в сторону националистических сил и идей. Но и на Украине от него открещивались еще со времен националиста Михаила Грушевского, который предпочитал использовать словосочетание «киевское государство» или «руська держава». Второй термин особенно примечателен, поскольку стал, по сути, попыткой отождествить понятие «русское государство» именно с украинским народом и Украиной в том виде, в котором ее конструировали первые идеологи самостийности. После распада Советского Союза националистический бамонт независимой Украины осознал всю эффективность и полезность терминологического маневра Грушевского. Украинские идеологические лидеры начали стремиться сохранить понятие Руси, русского государства за собой, оправдывая это тем, что именно они, украинцы, остались на исторических территориях по руслу Днепра. А та часть народа, которая в силу разных исторических причин и процессов переселялась на северо-восток от Киевщины, в сторону Междуречия о и Волги, это уже не Русь, и даже не Московская Русь, а это НЕ Русь, которая легла под Орду и стала частью азиатчины. А между тем маршрут на северо-восток был привычным для русского народа и русских князей. Еще князь Ярослав, так любимый украинской пропагандой, до того, как стать князем киевским, княжил в Ростове-Великом, том самом, который в 200 километрах от Москвы. А еще заложил город Ярославль, назвав его, очевидно, в свою честь. Однако Свежесконструированная история незалежной Украины помнит и превозносит в первую очередь то, что Ярослав Муда переженил своих детей с европейскими монархами и выбрал таким образом европейский вектор развития. Современные украинские пропагандисты и политтехнологи не любят и боятся использовать термин «Киевская Русь» для обозначения эпохи первых веков истории государства Украины. Потому что, если признать, что была «Киевская Русь», Значит, были и другие земли Руси, Новгородская Русь, Московская Русь и так далее. Что делает их, украинцев, всего лишь частью так ненавистного им большого русского мира. А им для поддержания жизнеспособности своей идеи о превосходстве над всеми другими русскими, особенно теми, которые вышли из московских болот, Особенно сейчас принципиально важно объяснить и узаконить свою монополию на славянское первородство. Послушайте, каким образом это преподносит на Украине сегодня, после начала спецоперации. Зверните внимание, это очень важно. Назвы держав: Великое князевство Литовское и Русское против Московии. Русский князь Костянтин Островский. То есть есть одна история русская, и она повязана с украинскими территориями, и есть другая территория, Московия, которая до Руси не имеет никакого способа. Другими словами, начало истории государства Русь должно принадлежать Украине и только Украине, как и русская правда Ярослава Мудрого, как и крещение Руси, и русское летописание, и в целом русская культура. Это избавляет от болезненных противоречий, можно спокойно говорить, Мышать простым украинцам, что именно они в своем праве на русскую историю, а не какая-то пришлая Московия, созвучная и равнозначная татарии. Тогда они старшие, тогда они законные правопреемники, наследники нашей общей истории. И тогда история перестает быть общей.